Всем привет, меня зовут Максим Бархов, и вы на канале Гитера. Здесь можно получить самое важное – это опыт и знания. Поэтому погнали развиваться! Не прошло и года, <с> именно так стоило назвать этот видеоролик. Но на самом деле с момента предыдущего видео прошло на порядок больше месяцев, и прежде чем начать, небольшое лирическое отступление. В комментарии под первым видео я уже объяснил вкратце в чем дело. То, ради чего я выложил первый видеоролик. И все это ради первого шага. Да, именно тогда я его и сделал. И практически сразу ворвался в гонку личного развития. Некоторые знакомства и проекты буквально перевернули мою жизнь за один год. Я на постоянной основе стал делать дизайны с визуализацией частных домов и коммерческой застройки все больше стал развиваться вширь. Начал наращивать как клиентскую базу, так и знакомство среди специалистов смежных сфер деятельности. Делать совместные проекты и обучать уже своих ребят, привлекая к общему делу. Все это как минимум переросло в полноценное и осознанное содружество под названием «Гетера». Объединение специалистов, которые с особым желанием и мотивацией занимаются тем, что нравится. Мы все развиваемся, не стоим на месте, и я думаю, пора бы сделать второй шаг. Но теперь уже навстречу к вам. Ну что ж, говорить по душам хорошо, а по делу еще лучше. В этом ролике я продемонстрирую моделирование виллы с нуля. Возможно, какие-то моменты на словах многим будут не до конца понятны. И этот видеоролик, пожалуй, не для тех, кто хочет с нуля изучить данную программу. Я покажу вам принципы моей работы и постараюсь емко описать свои действия. Надеюсь, что вы извлечете из этого пользу. Давайте начнем. И начнем с того, что в первом видео у меня были только растровые изображения планов фасадов и этажей, но теперь есть и векторные чертежи, которыми я и воспользовался. И скажу вам так, что грех не использовать подобную возможность. Это позволяет строить геометрию дома еще быстрее, и все благодаря методу проекции. В чем же суть данного метода? А суть заключается в том, чтобы использовать чертежи каждого фасада, а также чертежи планировок дома. Их необходимо загрузить в программу SketchUp и разбить на разные группы. Соответственно, один фасад, например главный, будет в одной группе, второй фасад в другой, планировка в третьей группе и так далее. Все это необходимо для того, чтобы мы могли создать некую взрыв-схему дома. Если говорить обобщенно, то представьте, что у вас стоял дом, после чего взяли и каждый фасад словно отдельные блоки немного отодвинули в стороны относительно общего плана. По итогу и получается такая картина, что у вас по центру планировка дома, а по сторонам от него расположены планы фасадов. Для начала располагаем планировку на плоскости. После чего поворачиваем фасады перпендикулярно земле. Далее следует их расположение относительно плана. Каждый фасад стоит повернуть на свою сторону. Условно смотрим на план, видим с какой стороны должен быть тот или иной фасад, после чего располагаем его соответствующим образом. Необходимо сделать так, чтобы линии плана фасада совпадали с линиями плана этажа, Такими являются ширина всего фасада, расположение и ширина проемов и так далее. Нередко бывает так, что есть небольшие несоответствия чертежей друг с другом. В таком случае делать подгонку размеров нужно на свое усмотрение. Что касаемо плана фасадов, то может возникнуть трудность того, где и какой из них должен располагаться в модели. Советую в таком случае изначально пронумеровать каждый фасад в чертежах. Также обозначить нумерацию этих фасадов на плане дома напротив соответствующей стороны. А что касаемо планировок разных этажей. На самом деле чаще всего хватает одного плана первого этажа. Но если речь идет о более сложной архитектуре, то стоит загружать в модель все имеющиеся планировки. После чего мы их располагаем друг над другом, каждый на своей высоте которая будет являться уровнем пола каждого последующего этажа. После всех этих действий у вас должна получиться примерно такая же картина, как и у меня. По центру планировка дома, а по сторонам от него расположены планы фасадов. Далее, после этого, следует сделать объем наших стен. Для этого поверх планировки делаем обводку всех внешних стен инструментом карандаш, так мы создадим для них плоскость, которую сможем выдавить на высоту этажа. Так как у меня каждый этаж в плане контура внешних стен отличается, я буду делать каждый этаж и стены для них по отдельности. Таким же образом делаю и перекрытие. Обвожу весь контур планировки и задаю ему толщину. У нас уже к этому моменту складывается общая геометрия дома, но без проемов. И вот тут как раз и вступает в бой метод проекции. Все наши оконные и дверные проемы по сути показаны на планах фасадов. И если мы возьмем и простроим линии от углов проема на чертеже, которые будут перпендикулярны к нашим объемным стенам, то мы поймем, где эти проемы должны располагаться. Есть еще более простой вариант, когда мы создаем прямоугольную плоскость на чертеже фасада по размерам проема. Грубо говоря, обводим проем на чертеже, после чего эту плоскость перемещаем перпендикулярно стен, располагая эту плоскость на них. Далее, все что нам остается, так это сделать отверстие для проемов. По сути, мы такие действия повторяем для каждого фасада и у нас по итогу получаются все стены с проемами. Как только мы закончили работу со стенами, я их выделяю и создаю группу. Далее, как правило, я добавляю лестницы, колонны, балконы и плавно перехожу к кровле. И вот здесь интересный момент. Для меня порой самой трудозатратной частью дома является именно крыша. Когда речь идет не о плоской кровле, не о классической двускатной или четырехскатной крыше, а начинается что-то более интересное. Когда крыша имеет несколько заворотов или когда приходится делать различные слуховые окна, навесы, кровлю эркера, вот тогда время на моделинг может заметно увеличиться. Суть даже не в построении основной формы, а в дальнейшей детализации, ведь везде нужно добавить капельники, снегозадержатели, водосточные трубы. Сделать все это грамотно и без ошибок, предусмотреть лобовые и подшивку свесов с правильной ориентацией текстур. Все это порой удваивает вашу работу. И да, я конечно был рад проекту этой виллы отчасти за счет плоской кровли, но есть большое «но», которое называется сложным рельефом. Дело в том, что два этажа этого дома практически наполовину находятся в земле. Имеется подпорная стенка, а также крутой спуск от главного входа в здание. И его вот тут хорошо бы помогла топосъемка местности с высотными отметками. Но так как ее нет, то здесь уже включается воображение. Первым делом я просматриваю имеющиеся фотографии. Далее, как и всегда в случае со сложным рельефом, начинаю с малого. Я обозначаю контур примыкания земли к дому, чтобы понимать откуда у нас начинается рельеф. Ориентируясь на чертежи и фотографии, я нахожу эту линию и рисую ее на внешних стенах по всему периметру. Именно от этой линии я и буду простраивать наш будущий рельеф. Логика моего метода довольно проста. Необходимо от этой линии с перепадами высот рельефа начертить прямые отрезки вдоль красной или зеленой оси. Но есть один нюанс. Чертить эти отрезки вы должны из опорных точек, иначе по итогу у вас не везде образуются необходимые плоскости рельефа. Так вот, касаемо этих отрезков. Их я стараюсь всегда доводить до одного уровня, грубо говоря так, чтобы они упирались в невидимую прямую стену. Это не сильно принципиально, просто по итогу в 2D плане сверху ваш рельеф будет в виде ровного прямоугольника. В любом случае, после того, как я проделал это с каждой стороны и нарисовал все отрезки, можно их соединять. Соединяем мы ближайшие концы отрезков, тем самым замыкая контур и образуя плоскости. Если у вас нигде нету пробелов, то все будет получаться. В обратном случае стоит еще раз внимательно проверить. По итогу у вас получается низкополигональный рельеф, который в большинстве случаев уже сгодится. Но не в данном случае, как у меня с этой виллой. Здесь нужно было немного разнообразить его, создать целый склон с возвышенностью и спуском к морю. Поэтому я продолжаю строить дополнительные плоскости, которые уже сам вручную начинаю размещать на разных высотных уровнях. Кто-то из вас может сказать, а как же инструменты-песочницы для построения рельефа? Почему нельзя их использовать? Да можно, почему нет? Я показываю лишь один из способов, которым пользуюсь и который лично для меня более удобный. Как вариант, да, можно было бы создать сетку песочницы и после инструментами редактирования высот создавать необходимый рельеф. Но, в данном случае, рельеф может получиться довольно сложным в плане геометрии, а это только будет нагружать дополнительно всю сцену. Так, и что же дальше? У нас уже есть полноценная модель рельефа. Ее мы выделяем полностью и группируем. После чего, выделив группу с рельефом, мы делаем сглаживание углов, чтобы плоскость рельефа была без видимых линий. А что касаемо тротуара, проезда и так далее, все это мы можем добавить на рельеф при помощи того же метода проекции, только при помощи инструмента песочницы. Есть один инструмент, который называется драпировка. Он как раз и позволяет проецировать 2D плоскость на сложный рельеф буквально в пару кликов. Но для начала необходимо сделать генплан участка. Я обозначаю контур здания в плане, после создаю тротуар, дорогу с подъездом к дому, следом продолжаю и тяну извилистую форму дороги. По итогу у меня получается вот такая картина. Все, что нам остается далее, так это сгруппировать генплан, выделить его и выбрать инструмент драпировки. После чего мы нажимаем на группу с рельефом и чудным образом генплан проецируется на земле. Далее можно приступать к текстурированию, обозначив отдельные покрытия. И последнее, что нужно для рельефа данного проекта это создать толщину для дороги. Для этого я использую инструмент из плагина Join Push Pull. Это очень эффективный инструмент во многих случаях, поэтому если не слышали о нем, то советую ознакомиться. Ну а касаемо рельефа, то по сути все. На этом моя работа с ним завершается. Когда готовы стены с проемами, рельеф, основные элементы дома, можно переходить к детализации и добавлять окна, перила, капельники. Здесь, пожалуй, ничего сложного, но это все довольно монотонно и продолжительно. Добавить окна во все проемы, задать им необходимый размер, создать перила по назначенным планом контурам — и все же несколько моментов стоит обсудить. Если говорить об окнах, то я использую чаще всего свои заготовленные модели, которые отличаются количеством секций. Также эти модели уже имеют оконные отливы. Таким образом, мне не приходится каждый раз создавать профиль, назначать текстуру стекла, группировать все элементы между собой, а потом еще дополнительно ставить отлив. В общем, все те действия, которые по итогу заберут у вас лишнее время. Все, что мне приходится сделать, это выбрать окно нужной конфигурации и при помощи редактирования группы расширять или уменьшать его до нужных размеров. Что касаемо перил, то здесь ситуация будет аналогична. У меня есть заготовки перил разной конфигурации, которые я довольно часто использую в проектах, но может возникнуть ситуация, когда проще создать их с нуля. Например, в проекте этой виллы. Контур, вдоль которого располагаются перила, имеет довольно ломаную форму, а также он очень протяженный по общей длине. Если бы я использовал готовые модели, то мне пришлось бы постоянно поворачивать скопированные перила в соответствии с изгибами контура и делать периодическую подгонку по размеру. Безусловно, подобно можно проделать с плагином копирования вдоль определенного пути. Постараться настроить и разобраться с расположением и ориентацией начала координату компонента, чтобы он четко копировался вдоль направления контура с правильным поворотом. И по итогу, сделав финальную подгонку по размеру компонента, состыковать все элементы между собой. Но, думаю, даже то, как это сейчас прозвучало, воспринимается сложно. И как в случае с рельефом, я не стал идти по более сложному пути, а стал отталкиваться от простого, сделав все поэтапно и в упрощенной форме. Времени потратилось на это не так много, а финальный результат мало того, что более низкополигональный, так еще и более точный. После проработки таких этапов, как окна и перила, я приступаю к частичному текстурированию модели и проработке отдельных частей вилла. Добавляю металлические колпаки на дымоход, прорабатываю в проступе ступеней, также появляется зона с камином. Текстуры для элементов я чаще всего беру из самой коллекции SketchUp, так как они очень мало весят и не нагружают модель как высококачественные текстуры. К тому же, если речь идет о ракурсах с большого расстояния, то это может сыграть на руку. Безусловно, когда у вас идет проработка интерьера или необходимы близкие ракурсы в отдельных зонах вашей сцены, то тут уже следовало бы использовать материалы более лучшего качества. Но в том же Lumion мы можем назначить вместо текстуры скичапа материал из коллекции программы, который будет уже лучшего качества и со всеми необходимыми настройками. Также вы могли заметить, что я сделал все внутренние стены темно-серого оттенка. Для чего это нужно? Это еще один метод, которым я пользуюсь, когда делаю свои визуализации в программе Lumion. Дело в том, что у данной программы есть свои нюансы. Например, один из них заключается в том, что у Lumion нет трассировки лучей или же Ray Tracing, то есть когда симуляция распространения света в пространстве более точная и естественная, если исходить из законов физики. При таком методе итоговая картинка приближается к максимально реалистичному результату. Углубляться в эту тему я не буду, видеороликов о работе подобного метода в интернете полно. Просто возьмем это для себя на заметку и перейдем к нюансам. Дело в том, что элементы в сцене с белым или светлым цветом, например, внутренние стены дома и перекрытия, на итоговой визуализации могут выглядеть слишком яркими. За счет отсутствия естественного затемнения. Будет складываться ощущение, что некоторые части на рендере должны быть темнее, нежели они есть на самом деле. И порой приходится делать дополнительные тени и затемнения на постобработке. Но один из способов сделать поправки в сторону более лучшего результата, это сделать внутреннее пространство интерьера темнее при помощи текстур. Вследствие этого будет не только более лучший результат, но и более реалистичное отражение остекления в дневное время. Ведь стекла лучше дают отражение на фоне темного помещения, а яркие оттенки светлых тонов могут только этому помешать. В качестве сравнения посмотрите на два идентичных ракурса, разница в которых только в наличии более темных стен внутри дома. И вот, спустя пару часов деталировки и текстурирования, мы переходим к программе «Люмен». У меня уже был подобный проект виллы на склоне, поэтому сцену предыдущего проекта я использую и для данного заказа. В целом, сцена представляет из себя водную гладь и по одну сторону от нее располагается лесной массив с различными деревьями и элементами растительности. При загрузке проекта в сцену я располагаю его на необходимой высоте, так чтобы водная гладь была у подножия склона. Далее, тот лесной массив, который находится в сцене, я располагаю непосредственно на рельефе модели и добавляю некоторые дополнительные элементы. Такими являются огромные валуны, камни, кусты. По желанию добавляю дополнительные деревья, чтобы заполнить пустые пространства и сделать более плавный переход. Когда я в общих чертах разобрался с окружением, то начинаю проработку уже при домовой территории. Дополняю зоны подпорных стен моделями растительности, расставляя кусты и пальмы. По периметру дома, в местах, которые явно попадут в зону видимости камеры, я также размещаю растительность и, так сказать, оживляю постепенно всю территорию. Я уже затрагивал этот вопрос и говорил о том, что чем детальнее вы проработаете вашу сцену, тем лучше результат получится. Как говорит один мастер своего дела, внимание к деталям, стремление к идеалу. Набросав все в общих чертах, я перехожу к выбору ракурсов, так как именно от этого будет зависеть финальная детализация сцены. Отталкиваясь от того, что попадает в поле зрения камеры, я буду дополнять некоторые участки моделями для повышения качества визуализации. При выборе ракурса я отталкиваюсь от следующих принципов. Первое – это сделать столько ракурсов, чтобы вся архитектура проекта по итогу читалась и не было такого, что какая-то часть здания была бы не видна зрителю. Второе – это сделать максимально живописные и наполненные ракурсы, чтобы раскрыть замысел архитектуры и показать проект в лучшем свете. И третье – постараться найти и показать самые видовые и привлекательные части проекта на ракурсе, их я буду размещать на первых страницах альбома для большего вау-эффекта. Такими явно не будут являться части дома с глухой стеной или гаражом, где отчасти будет виден боковой фасад, часть прилегающей территории у забора без каких-либо деталей, а также участок дворовой территории на фоне, который явно не будет главной составляющей ракурса. Нет, все это хоть и необходимо для демонстрации архитектуры в целом, но явно не будет идти в первых рядах альбома. Если говорить в целом, то выбирайте ракурсы с душой. Старайтесь представить, как и на фоне чего будет располагаться ваш дом, с какой стороны на него приятнее смотреть и что позволит передать атмосферу ваших мыслей и собственного представления о проекте. Прежде всего, визуализации должны пробуждать вас какие-либо положительные эмоции, чувство полноценности от общего вида картинки. И, наконец, итоговая визуализация должна быть просто приятна глазу а детальный ее разбор будет проявлять вам много интересных деталей. После выбора ракурсов, я уже потихоньку начинаю настраивать все текстуры в сцене, добавляя эффекты отражений, объема, выветривания материала. Какие-то текстуры беру готовые, которые есть в библиотеке Lumen. Допустим, для подпорных стен и мощения проезжей части я использовал материалы программы с настроенным displacementом, то есть когда текстура материала действительно имеет рельефную поверхность, а не имитированную, как в случае с обычным bump преобразованием. С этими текстурами тоже стоит быть аккуратнее, так как displacement значительно нагружает сцену и может повлиять на итоговое время визуализации. Настроив все текстуры сцены, я постепенно начинаю прорабатывать ракурсы. Настраиваю ориентацию солнца, выбираю тип неба. Также дополняю сцену мелочами для большей детальности. Проделываю я все это с каждым ракурсом поэтапно. Детали стоит предусматривать как на переднем, так и на заднем планах так как пустые места на фоне где-нибудь между деревьев или видимые участки рельефа, которые стоило бы лучше облагородить, могут по итогу исказить впечатление о визуализации. Процесс такой проработки занимает у меня уже намного меньше времени, нежели год назад, так как с опытом многие моменты становятся интуитивно понятными и вырабатываются на уровне рефлексов. Чем больше проектов вы делаете, чем чаще вы стараетесь проработать ваш проект до мелочей, тем быстрее вы заметите рост ваших способностей. Результаты ваших работ будут не только радовать, но и мотивировать заниматься вашим делом и дальше. Как часто вы смотрите на свои работы прошлых лет и понимаете, что продвинулись профессионально? Я обычно делаю так раз в год. Так у меня явно складывается общее впечатление о прогрессе развития моих навыков. Наблюдаю и подчеркиваю для себя ошибки прошлого, которые смог приметить, чтобы не повторять в будущих проектах. Как правило, если вы видите в старых работах моменты, которые сейчас хотели бы исправить, то ваше мышление явно немного поменялось. Порой хочется взять и провести работу над ошибками, чтобы какой-нибудь интересный проект, который вы делали, смотрелся в лучшем виде. Возможно, это будет задумка для будущего видеоролика, но сегодня не об этом. Итак. Когда этап детализации подходит к концу, остается только настройка некоторых эффектов. Одним из них являются отражения. Тоже один из нюансов Lumion, который порой может раздражать, так как максимально качественно будут отображаться только те плоскости с отражением, которые вы сами обозначили в программе. То есть, для реалистичного отображения того же зеркала стоит указать программе, что именно эта плоскость должна быть максимально качественная и отражать все элементы вокруг. Делается это при помощи эффекта, который называется «Отражение». В нем можно перейти в настройку плоскостей отражения и выбрать необходимые, указав курсором на стекло, водную гладь или другие зеркальные поверхности. В общем, на все те плоскости, которые будут отражать какие-либо объекты в большей степени. Чем больше этих плоскостей вы назначите в ракурсе, тем дольше у вас будет выполняться визуализация. Знание подобного нюанса может в разы ускорить процесс рендеринга. А есть также еще один момент, связанный с отражениями, и заключается он в том, что эти плоскости отражений необходимо настраивать для каждого ракурса индивидуально. Самое главное — это указывать те плоскости, которые будут непосредственно видны на финальном изображении. Так вы оптимизируете рендеринг и не будете попусту тратить ресурсы вашего компьютера на обработку тех частей проекта, которые даже не видны глазу. Настроив все плоскости отражений на каждом ракурсе, я добавляю заключительные штрихи и ставлю проект на визуализацию. После этого остается только довести до ума все настройки цвета, теней и света. Я делаю так, чтобы различные оттенки не были перенасыщенными, чтобы на проекте не было пересветов, а также чтобы не было слишком затемненных участков. В общем и целом делаем всеобщий баланс всех параметров изображения и доводим результат до итогового вида. И вот он результат. К слову, на этот проект я потратил 6,5 часов чистого рабочего времени. Столько же я потратил на визуализацию того дома, который показывал в прошлом видеоролике. И уже только это подталкивает меня на мысли, что прогресс моих навыков со временем растет. Спасибо большое, если досмотрели до конца. Буду рад, если вы узнали что-то новое для себя или же просто насладились процессом создания проекта. Продолжайте развиваться вместе с Гетера и до скорой встречи в следующих роликах.